И всем привет, меня зовут Макс Риск. Вот так, вот мы продолжаем, как вы знаете, у меня уже в конце был один, один, один момент. Ну, в общем-то, кто смотрит, тот знает. Так, нажимаем далее, я наверное буду покупать, потому что у меня нет денег. Вот в чем дело. Седьмой уровень, кстати, прокачались. Давайте еще раз прокачаемся. мне меня сейчас Фиолос, скип не хочу, потому что он как говорится убийца. Пошли играть в новички, новичок или мститель. Давайте новичок реально там очень классно получается, чем мстители какие то Новички там один убийца и там можно его легко поймать или у нас зарежет Привет всем, мне знак. Ох ты убийца классный. Это же такой один-дюйм момент и меня так поймали кстати. Я так думаю, почему не ловят? Вот почему. Все, я, я с одного раза затихаю спичку и бой. Видите, как выполнять класть? Так, давай тут выполним. Мне шлем остается еще вот, очистить. Это, найти, вот. Лайк, подписка, кстати, чтобы не просто многие ролики. Я должен так говорить, чтобы меня было слышно. что меня слушали, я это уже не говорил. Блин, активировал на бомбу. Нормально, два бомбы, две бомбы. Т активировал. Теперь нужно верить людям, кто там заметит его, потому что там две бомбы, возможно, убийца не будет нападать. Кто знает, да, кто знает, да. Дани, выполнил, включили свет, пойдем сюда, проверим, кто тут убил. Бэм, бэм, бэм, бэм. Э, фил был, нет, нет, кипи был, фил, кипи, Оли. Так, аккуратненько, бом. Второй раз посмотрели, ничего не было, окей. В принципе, пойдем сюда к выступлению, Байтси, привет. Так, нож, нож, нож, нож, нож. Какой-то у нас подозреваемый. Это был читы. Я читер. Я про. Мне сразу показали все. Прикиньте. Мне сразу показали. Ха, я прикольный читер. Так, сколько у нас квестов, Прикинь, конечно, тоже уполняет квесты. Офигеть нам просто ну, Чем больше квестов, тем лучше. Как говорится, блин, чинсвет там по-любому убийцы, пошли хай нас убьет, дайте типа по того. Или кого-то хай. Ч бы ч, почему бы нет? Mm -hmm. Mm -hmm. Так, это или Оли, или кто-то, да? Нет, Оля ушла, кстати. Бетси. Оли. Привет, а где Бетси? Вот они. Оли и Бетси тут рядом. Тихо, тихо, тихо, блин. Оли, Бетси подозреваемый приемник, кто вместе хоть с ними живет Ладно. Mm -hmm. Я распаковался. Что за ночь? Он З звоночек, блин. Звоночек. Э, это кто, кто Это... А где Чика, кстати? Дона на Яра, Нет его. Где Чики? Я, я решу. Я решу. Так, а кто как вот давайте сейчас вот, вот Так, канал. Потому что когда я пишу, не сразу активничает чат. Активируют. И все бредны за Макс Рид. Оли закрышила донну. Я помню, где момент был 111 секунд, а значит 1 минута и 40 секунд. А где она была? Такой один момент был. Случаю, делаю, он. Кто он? Сова. Сова. сова. сова. Сова, сова, это сова, сова. Сова, сова. сова, сова. Никто не был из знал, ничья. Может, не услышали? <coughs> Окей, в принципе, не слишком подозреваемы двоем может даже третьих Кто всем вот быть, конечно. Надо только посмотреть за камерами, они да, не там нас убьют. Если я свет, бегом туда к свету, там по-любому куда зарежет. Ну, вроде бы там было Оля, а она не убийца. По-любому нет. А, бомбы. <coughs> бомбы расставил, Вот хитрый убью. Этот. Сейчас. Все. Деактивация сработала. Тоже давай. Так, зеленая. Филетовый, uh, желтый, ом, о, синий, там, не знаю. Ну, по-любому, это не Оля, честно. Привет, привет, Что ты за находишь? Что ты за находишь? А? Оля, тихо, тихо, тихо, чё ты за находышь. Вот реально, это Оля, Это я в него не верю, в принципе. Ули не Так, я ты давай, а, так тут 14 они всегда будут. Окей, в принципе. Так, я все квесты выполню, прикиньте. А, это был. Это был Оли, я так Ол и знал. Попался, Оли. Я тебя видел. Скипаем? Слушай у меня, прикиньте. Вот зуб, блин. Ах, че. Да, Нет, не давай зуб. Нет, не дай вай зуб. Победа. Давайте еще одну катку. Нажимайте еще. Правильно убийца, прикиньте. Бах, я просто найти. Бам, четко вот скринь, Бах. О, мне как-то лагает, прикиньте. Двунателло, офигенно. Видишь, а чем где там, куча игроков, ролей. Один другой, все прикиньте, классно. Ого, еще. Еще раз. И всем привет, меня зовут Макс Риск. Прикиньте, пропился, Все пишу, брата. каналу, Блин. Ну за что? Я думал, понимаете, чем я? Прикиньте, я один убийца. Тут столько, блин, квестов будет. Так, давайте сейчас квест один поставим здесь. Так, убийца должен быть хитрым, мудрым и честным должен нажимать чаще чаще на эти вот э, чтобы их перепутали так, давайте саботаж сразу как говорят какой-то саботаж пошлите узнаем возможно что там реально есть саботаж блин какой там хм, кто ж убийца блин мне стрёмно, если честно так 3 секунды за убийцу ладно ладно я не буду париться Блин, ну что ж так тяжело, а? Ура, починили. Тихо-тихо-тихо, как-то не лагает, слушайте. Можно как-то очень внимательно. Сильно... Так, а через пару секунд я нажимаю, и все, слабительное вроде бы, и она работает. Так, тут должен быть в уголку, чтобы я кот зажал. Вот и все. Активатор. Активатор рабочие Минус один. Блин, меня сердце стукает. Ой, -мо, как больно. Вот, значит. Тут, наверное, ремонтируем. Ну, то будем покашить, Пока что я ничего не знаю. Выровнять по косую картинку. где ее? Верните. По косую картинку. Пойдешь же... Блин, это... Oh Никто, а кто же это? Блин, ну реально. Эй! Э, вроде бы уже катка прошла. Ладно, всем за просмотр был Макс Риск, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем удачи и пока!